Назар держи здесь. Быстрее назад держись. Сейчас. Ну, ладно, может быть. Может быть. Может быть так достаточно. А Димитри, все, все, собаки переломали. Маран, уйди пока оттуда. はい<笑>